вопрос существует ли бумеранг ну надо предполагаем да что бумеранг это некий возврат того что ты сделал чего-то хорошего или чего-то плохого существует конечно бумеранг это как вы помните такая деревянная штука которую запускаешь и она возвращается обратно законы физики законы гравитации законы нашей планеты дают возможность существовать такому явлению, как бумеранг. И в жизни мы тоже, естественно, этот бумеранг имеем. Только не потому, что кто-то нам его обратно послал. Я вот сейчас, знаете, предлагаю вспомнить реальный бумеранг, который вы запускали. Вообще запускали когда-нибудь бумеранг? То есть, по сути, если ты запускаешь его не той техникой, он не прилетит. Если ты запустил его, и он летит, но ты в этот момент отвернулся, или ты не смог его поймать, то, ну, хорошо, если он пролетит мимо, может быть, он ударит тебя по голове, и, ну, ну, и сами знаете, что бывает обычно, показывают в фильмах, что бывает, когда бумеранг неожиданно прилетел тебе в затылок. То есть, когда мы совершаем какие-то поступки, мы соверш... говорим какие-то слова, мы опять же, делаем какой-то выбор в своей жизни, то мы запускаем определенную энергию, мы запускаем цепочку событий, и эта цепочка событий так или иначе возвращается в нашу жизнь. И дальше уже всего лишь вопрос. Вы готовы ее поймать? Вы не готовы ее поймать? Вы вообще забыли, что к вам это прилетело? И когда это случается, вы вопросы такие, а что произошло? А за что мне это? Да как это так случилось? Но... Знаете, еще с бумерангом, наверное, хорошая тема будет с доминошками, когда мы берем 10 доминошек и толкаем первую, она толкает вторую, третью, четвертую, пятую, девятую, и падает десятая. И мы начинаем смотреть, а почему упала десятая? Потому что я толкнула девятая. А почему девятая? Потому что восьмая. А почему восьмая? Потому что седьмая. И так далее. Мы перебираем эти доминошки, и чаще всего до первой доминошки мы даже не доходим. И уж тем более мы не доходим до той руки, которая ее толкнула. И вот метафору бумеранга в жизни можно сравнить с метафорой доминошек. Мы толкаем первую доминошку, и падает десятая. Ну, иногда нам кажется, это бумеранг. Да, это цепочка связанных между собой событий, которые приводят к тем или иным результатам в нашей жизни. Поэтому, если просто кратко отвечать на вопрос, существует ли бумеранг, да, конечно, существует. Вопрос, что вы с ним будете делать?